Всем привет! Сегодня мы вам покажем, как сделать вот такую сердечко-валентинку с посланием. Для этого нам с вами понадобится вот такой листик. Духсвежной бумаги. Размер его должен быть 1 к 4. То есть одна половина должна быть меньше. Другой почти раза. Так выступаем, Сгибаем нашу пополам. Еще раз в каждую сторону пополам. Выставляем. Теперь вот эту часть мы прикладываем к этой части и так сгибаем. Теперь с вот эту часть, вот эту часть мы сгибаем к этой части. Вот так. И лист переворачиваем и теперь надо нам насоглых вот между двумя этими линиями и этими этими линиями для этого мы просто берем вот так вот сомещаем и гладим и с этой стороны наберу вот так если посмотреть у нас должно получиться так с белой стороны три равных четырехугольника красный большой прямоугольник и два прямоугольника поменьше Понятно? так теперь перевернул на красную сторону и нам надо согнуть вот этих 4 уголка. Теперь мы их расправляем, и у нас в результате получаются вот такие кармашки. Мы их сейчас будем разлаживать. Вот, вот так. И с другой стороны. вот у нас получается вот такая фигура теперь мы переворачиваем с вами и вот эту часть мы сгибаем к этой части а эту часть к этой части вот таким образом вот так вот Переворачиваем, и теперь вот эту сторону мы сгибаем к этой стороне, а эту сторону сгибаем к этой стороне. Вот так. И вот так. Теперь нам надо вот эти четыре уголка. Раз, два, три, четыре. Согнуть вот к этой точке и к этой точке. И так выступаем. Так. И здесь тоже вот, самое Теперь вот эти две точки мы огибаем вот к этой точке и к этой точке. Так. и вот так Все. Согли, согнули, переворачиваем. И у нас с вами получилось два две половинки сердечки и между ними белое поле на котором можно можно будет потом писать послание осталось только нам с вами сокнуть кормошку белое поле кидаем и смещаем вот дальше мы берем вот так и делаем вот так И разводим И вот у нас получился вот такое следующее